Быстрый, да. быстрый, быстрый. А как там тебя? Просыпайся, просыпайся. А, роботы напали. Вообще, бежит. Какие нафиг роботы? Роботы. Да тут у нас такое практически каждый день. Возьми это пока нужно. Роботы? Роботы, да. Ну, всего лишь что. Сма... Там, кажется, их кто-то тоже фигарит. Пошли -то? их тоже фигарить. И к этому... Бул, бедный булл. А, Ой, булл. Бул, а да ты что ш... такой быстрый? Что они все такие быстрые? Ч ⁇ все энергетики? Да, я, ну, же... я, Это я судьба. Я вообще сумнился. Мы не пьем энергетики, мы просто быстрые. Ты пьешь правда, броня. За броня. Я что-то не да, быстро. Да-да. А потому что поливаешь, у тебя не такая броня, которую а? я... Давайте, меня сейчас прибьют. Это... Да я меня тоже сейчас прибьют. Бьют. Что это? За броня, которую... Это роботы. Не. У всего лишь броня полона. Он недоделанный. доделанный. Вообще-то, стоп. Я ему дал своим бро. Непонятно. Ну, просто был. Я резерв был не рассказал. Резерв тебе не я делал. Так что вид надо мне тут. А! Сейчас тебя прибегу. Закучковали предатель. предатель. Все предатели, эти роботы, нахуй. Кто-то в город. Чем ворота не закрыл опять, а, он Зачем? Ну, да нет, вроде ворота были закрыты. Ворота съели эти роботы. Не понимаю, как это такое может быть? У нас ворота супер пупер мега скоро придется купол делать. А, не-не-не, а, не меня не сейчас опять порвут. Сос, сос, рвут, бул, рвут. Блин, болен я. Броня тяжелая, я хочу павать. Что? Я, Что? я сейчас Бул, ты сегодня никакие таблетки не принимал? Ну-ка, ой. А, Ладно, потом нет. поговори. Поговори О, у меня дома. У меня. А, ну, соус, а со, со, со, со. со. помогите. Как вы смеете этого кого-то там, черную И душу? Я легче вам запомнить, запомнить ли он. Окей, запомни. А, меня убивают, бегут, Я пони, я тебя понял, наглу. Беги, Олег, я запомнил, видишь, похоже. Фух, еще там осталось? Вау, ну ты бесп... О, ладно, алкаш. Что ты бесп... Сов ты алкаш? Я Сыряй. тут, блин, делаю. Я улучшаю мечи каждый день, а ты меня алкашом называешь. Это что-то не это правда. Копара, да, получай наглый. Невер, невер. негр, негр. Потому ну, что ты такой... На... Ух, разнес его. Да, да боже, люк. Захни мне только башку одного робота. Поршко одного... Наверное, я не знаю, но мне нужна башка одного из роботов. Ну возьми ее. Конечно, да. да. гений, я у нее чем-то... Ух, давайте закроем ворота. А то... Не, да. закрывать отвод... Трибула нельзя там пересказывать. Ладно. Всё, иди броню я... делай. Да, иди делай броню. Вот, и и я... Их вот и... У них есть супер эксклюзивные батарейки. Молодец, вот. всё. А я сейчас поделаю миллион с тобой. Этот... этот, этот, этот. Да. Очень, конечно. У вас интересно? Да. после чай, но пока мы чай пили, там, короче, новая игра пошли. Новая игра? Угу. Так. так. Я думаю, пошли. людей в городе мало. Ну, пофиг. Була Бул! Бул! Бул! Бул! Бул! каш! Опять бухает, я сейчас ему по морду. Бул! где он их? Может, он опять уехал? О, <соцкий> что он делает? если Хорошо, ну, короче, я ему по лицу дам. Потом. Ой, это что за первое? Так, может пойдем, может этот а, Аполлон дома? Может да. Я Аполлон здесь, не лкаш или Кто-нибудь здесь в этом городе? что а это его дом? Чего mm -hmm. в мой дом лезть, Я вообще мэр, мне все можно. Че? Вообще... то сударь, yeah, знаешь я... Это вещи вам не важно, что это за вещи? еще это... какие? то такое. А? Ладно, пошли. А где игра, ну? А, а что? Ты... ты взял, что она у меня дома? Ну, ты живешь? А где... Нет, где находится игра? Это тоже нет. У меня а старый уже. Мы, мы находили его? В... Мы там были? Ты мне, на... мне показывал арену? Вроде бы нет. Может да. Так, что это? Создатель? Это строитель наш? Это... Иди, это не а опасно. может быть в новом районе? Тут у тебя, видимо, у в памятью проблемы. Возможно, в новом районе. Это да, еще старый. На пенсию скоро уже уйду. Да. Ой, пошли, да, может, в Новом городе. Да эти строители бесполезны, они даже не сказали. Они сказали, что игра новая. Где и сказали, да? Да, бесполезный вообще. Вон как буллалка, что же. Еще один удар, знаешь, что я с собой сделаю? Вот твой возможно, дом нафиг снесу. Возможно, это... Фигел. Так, я, по-моему, нашел. Вроде как. Знаешь, что. Этот дом а это дом строили? Мои строители. Али это... твои. Алло, этот, этот, этот... А а Где вообще? Так, нет, тут, в видим, новом районе? Нет, да, в новом районе. Нет, не там, не там, не там, не там. Может, там, вот там. Там, где Реально арена. Тупи... Я твой дом завтра снесу, если еще один а, раз ударишь. Я базар поясни. Я тут мэр. Слушайте, а давайте вот... мы туда не будем заходить. Нет, я предлагаю зайти, ой, что мне интересно... Давай на вот это, по Я туда не зайти. Смотрова площадка. 10 голодкоинов, да, если не зайдем. Слушай, это Ой, а чё, сразу начнётся? Ой, ой с а, а это битва, это битва с этими, я вспомнил, они мне все таки сказали. Так, ну что ж, давайте драться. Да, ой, что мы получим за да, конец игры? Да, ой, для да, меня да, строитель наверное что-то такое лучше. может с роботов что-то выпадает? Был такой Ай! хотя я не думаю что у меня да это хотя это сейчас да это сейчас ящик денег, наверное. наверное ну да хотя это сейчас да? сейчас ящик это да ящик ай <сит> я яй Сколько этих роботов? Люди это Но не все роботы. Не они тут по всей арене. <си> а ты что? Мью-Мью! Очень мяу. больно дерутся. Так, они Да! Так, получи. Приезжай, погуби, погуби. Снать и вам, пор У, порой. меня не бесят уже. Они меня спину сломали. Слушай, да? давайте остановим игру, а? Нет. <связать> я э хочу получить надо... что-то за это и 100% интересное получил. А с чего ты это взял? Потому что я, я верю в это. В это. <связать> потому что ну, игра слишком сложная, за сложную игру, скорее всего, что-то дадут. Не думаю я так. Очень трудная <связать> игра. а Давайте, заодно и потренируйтесь. Тут еще вообще робот в стенке застрял. Вы вообще где? Вы там деретесь? Хоть с кем? Там у меня тут на всех вся карта на мне была. А -а -а. Так, Даем. Объект, Люди, не отходите далеко, потому что когда вы того, а, они все остаются там где не пойми где. Вы бы видели, что я сейчас сделала просто с ними? таких идет. Так, что это перо вообще? Ну хоть... О, ничего себе. Я так вспоминаю, А, Я не стала, я просто молодой. Я это забыл. Так, у меня это Так, что такое? и теперь... Ух, капец, потная игра, а что? а наглые! надо вспомнить молодость. Вспоминай молодость. Ах ты туда, не могу, они мне не, не дают вспомнить молодость. Можешь мне <с chapits> помочь? Ух, <Bruh> <smug> это было жестко. Надо сбежать от них. Беги. Ну как я буду Анной? Я не старый. Я их поджигаю, люди, я нашел перо, ну я Кулечку крякнула, я перо выпала. Да, вот, этим перо поджигается, поджигаю их. Я Шпина, этого... Да. У пока у никого нету. Феникс. Было Феникс, сейчас. Тартатара. Сейчас сказала, Коля. Тики-таки. делаю, опять чуть спину не сломали. Уже достали ломать спину. Легать не могу. Тебя... Они еще меня выжили. Я, тебя... устал, я устал уже бегать. первый такое слышу от себя, ну да. Короче, да. я вспомнил, за игру мы получили три, бра... три нагрудника Феникса. Нагрудника Феникса? Ой. Так, таки... А, ну точно, точно не знаешь. Ну я знаю, что такое феникс. Да, финикс. Ну, броня просто у меня подроспали. броня уже практически все сломалась, так что. Да у предлагаю работать слаженно. Ли он будешь их агрить, а... А... Я, я буду без поджигать без... своим пером, я буду их поджигать своим пером. Главное, а... чтобы они мне спину не сломали, а то у меня. Да это... У меня сейчас броня вся сломается. Беги. Так, я бегу, поджигаю, поджигаю, поджигаю, поджигаю, поджигаю, помогите! Очень на меня, греетесь на меня! О, ой, тебе... два... два хп, <свист> что это было? Два хп, два хп, бежим, бежим! Так, Опа! Надо здесь... Разнесли. Так, с... где, где, где, где, где, где, где, где, где? где, я где, где не... ой, это же я тебе дал, добрый. Да. я Зато нагрудник Феникса получится. Ну, все сломаются, практически... Эти остальные роботы. А вам не кажется, что а мы выиграли? Ну, тут еще парочку есть. Очень а, -а, -а! а я пока быстро вспомню, пока вспоминаю молодость. А, ну я не старый, я уже... Ну, вот, все ты говорю, тут всего лишь 10. Всего а, лишь вот мне... а, а, надо их в угол как-то заложить. Разнести, разнести. Ой-ой, все. Сейчас я бегу. Беги, беги. Вот, вот, вот. Я уже тут, тут, тут. Получайте, наглые роботы. Горите, горите, горите, горите, горите. Так, вроде все уничтожили. Всех. Тут еще <связывается> есть один. А нет, тут еще. Тут не один их. Ну вы отфига их, я тут молодость а, Понятно. Чтобы стремиться быстро надо молодость. Все вспомнил Ой, как их тут Ой. <связывается> Я не умру. А я же молодой, точно. <связывается> Как, чё, я... что? как ты мэром стал? Тут у тебя что-то склероз немножечко. Да ты, всё, случайно... Я его ты случайно не да. угробил этого? Не угробил мэра. А не знаю, этого не помнишь? Это все возможно. Все. Я, я вот да, схожу нет. на лечение. На лечение за два. 20... Так, ну, мои, помощ... да. мои, помощники... Да. мои помощники мне сообщили, что все игра закончилась. Опять что? Тебе... Это тот самый новый нагрудник? А это да, это салат самый. О, и тебе. Ай, да, и... Вы... Ну, вообще, вы... красота. Надеюсь, мы его не сломаем, как гем прольём? Все, я пошел на него экспериментировать. Вам так, давайте валим отсюда. Да, наверное. Ну, прикольно. Так, вот здесь луч есть. И нажмём на кнопочку. Все. Так. Я буду сейчас, ну, солидная броня. Оставь лайк, подписывайся на канал, если хочешь еще серии по Бравл Тауну, то ставь лайк, подпишись на канал и заходи мой Телеграм. Я выставляю очень много всего. Подписывайся. Вот. Всем удачи и всем пока-пока.